Яркие летние клачи Обзор Сумчатый эксперт Яркие летние клачи Сумочки российских производителей Можно купить у нас в интернет-магазине Оптом в розницу Опт от трех штук Яркие маленькие летние сумочки Золотой дождь Пенза Отправка Россия, Казахстан, Почта Курьер транспортной компании Коллекция сумочек Разной формы и по назначению. Сумочки играют очень важную роль в жизни женщины. И создают образ. Либо дополняя его, либо портя. Да-да, именно бывает так, что женщина идет хорошо одета. Некрасиво подобрана сумочка. Понятно, что у каждого из нас карман свой. И мысли, и визуал свой. Но очень важно обратиться к грамотному продавцу в магазине. Чтобы он подсказал подобрать. Так, чтобы это была сумка Правильная. Почему правильная? Потому что функциональная именно для вас, для вашего образа жизни. И подходила более-менее по визуалу. Потому что бывает черная сумка или пестрая сумка под что-то очень пестрая одета. Выглядит это ну не очень. Ну, вернемся к нашим красоткам. Показываю сегодня небольшие сумочки. Фабрика «Золотой дождь» в пеза Красивые сумки с необыкновенно красивой вышивкой цвет практически такой, как показан на видео красивый Голубой такой, ментовый, очень вкусно, очень красиво, с шикарной вышивкой. Вышивка сделана, подобрана, понятно, что на машине, но делают это дизайнеры. Смотрите, какая вышивка. Вышивка гладью. На задней стенке кармашек на молнии у малышки. Клач или кроссбоди, как хотите. А, ведь сумка, что такое клач? Клач, это сумка-конверт. Она может быть разной формы. И в связи с тем, что у нас у всех разный образ жизни и время идет, меняется, меняется визуальный образ наших сумок. Так же, как и нас. Поэтому идем вовнутрь. Смотрим. Внутри два отдела. Удобный вход. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. Застегивается и на молнию, и на клепке. Очень просто. Раз и все. Ручка Одна на цепочке, вторая тоже на цепочке, но на карабинах. Ее можно снять при желании. Вот такая. И есть эта же модель в другом цвете. Вот такой красивый, прям красивый, как сочная сирень. А, то есть вот прям вот так на камере. Ну, темнее, да, на немножко по факту. Все-таки камера у всех разная, у меня на телефоне камера одна, у вас на другая цвета передача немножко меняет сумочка. Не темный фиолетовый, но очень красивый цвет, также с вышивкой. С белым смотрится тоже хорошо, сюда подойдут тоже очень многие цвета, несмотря на то, что фиолетовый очень сложный в носке. В этом году он в тренде, модный, очень костюмов много спортивных. Есть э, белые кроссовки, под которые подойдет однозначно эта сумка. Клатч. Также, как и у той модельки, два входа. На задней стенке карман на молнии. Длинная ручка цепляется. Вот здесь по бокам есть кольца. Можно прицепить сюда, а можно прицепить сюда. Туда, куда вам хочется в данный момент. Цена этих сумочек 2300. Описание и размеры модели оставлю под видео. Есть вот такая сумочка. Это прям бочонок. Бочата периодически уходят и возвращаются в нашу жизнь в связи с тем, что они функциональны. Когда сумочка выполнена бочонком, в нее, несмотря на ее малые формы, входит очень большой объем. Красивый цвет. Разбеленный розовый, такой пудровый цвет, красивый, разбеленный желтый по бокам, сзади ментол или голубой ментол, как хотите, и красивая золотая бронза. У этой сумочки три отдела. Вот такой интересный. Ручка-ремень. На стропу, на очень плотную, настрочена эко-кожа. Вот такие карабины. Цепляется она вот здесь по бокам кольца. Опять два бегунка, что дает много плюсов для сумки. Очень прочный, прям плотный подклад. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. На передней стенке карман. На задний карман. Два наружных кармана. И вот в этих отделах просто хороший отдел. Просто как дополнительный накладной карман. Цена этой сумочки 2000, 200, извините. А здесь еще идет золото в отделку. И вот такая декоративная лента, что придает сумке моложавости. Я почему это подчеркиваю, потому что женщинам, которым за 40, я имею в виду Бывают такие моменты, когда нужно омолодить свой внешний образ. Бывают те, кто не хотят этого делать, а бывают тем, кому это просто необходимо. Для меня, например, это очень важно. Поэтому сумка вроде бы как классическая, вроде бы как такая, непонятная, Но вот, и вот эта мелкая деталь, а у нас вся жизнь состоит из мелких деталей абсолютно, поэтому она дает некий динамизм, моложавость своему образу, Поэтому однозначно я бы между выбором вот этой сумкой, например, и вот этой, я лично отдала бы приоритет вот этой. Почему? Потому что она делает меня чуть-чуть более динамичной, чуть, а это значит немножко моложе. Но для меня это важно. Вот эти все детали являются заставляющей нашего гардероба и нашей жизни обыденной. Да? Вот такая красивая Сумка Клач или Кроссбоди, кому как угодно, как нравится. Цвет разбеленный желтый, опять камера сильно искажает цвет. Красивый разбеленный желтый, с очень красивой вышивкой на передней стенке. Это вышивка Гладию. Незатейливые узоры и красивые цветы. Бочонок. Широкая донышко. Кстати, не показала у предыдущей модели донышко, да? Здесь вот так вернусь назад. Здесь ножки, что позволяет в более бережном режиме носить сумку. Когда есть ножки, более щадящий режим по отношению к донышку. Меньше затираются уголочки. Вот такое донышко. Здесь 4 бегунка по 2 на каждую половинку. Ручка закреплена и прошита клепками. И красиво и надежно. Внутри вот такой ручка-ремень. Он состоит из двух частей и крепится вот здесь на нужную вам высоту. То есть он регулируется, перестегивая, как ремень обычный. Очень плотный подклад на передней стенке, кармашки на молнии вот здесь вот есть. Цена этой сумки 2000 рублей. Она есть в красивом, в таком вот разбеленном желтом. А есть более спокойная в сером. Серый приятный очень цвет. Базовый. Это база, как всегда. да. И здесь более ярко выраженный для камеры рисунок. Здесь лучше его видно, потому что так визуально видно мне, да, но так как желтый разбеленный, очень нежный цвет, то здесь рисунок абсолютно такой же, но выглядит он немножко иначе. Здесь как замыленный чуть-чуть, не ярко. здесь рисунок более ярко выражен. Вот такие вот красивые сумочки в нашей коллекции. Девчонки, очень многие сумки остались по одной. Если кому-то нравится, пишите, звоните мой номер. Девятьсот четыре четыреста тридцать шесть ноль подписчикам канала 10%. процентов. Обращайтесь. Всегда подскажу, проконсультирую. Подберем то, что вам необходимо для жизни и для передвижения звездочки мои. Очень люблю вас. Лайкайте, ставьте пальчики. Мне очень важно, когда вы комментируете это важно для меня. Я понимаю, что я веду в верном направлении, что вам это интересно.